привет с вами рома сегодня 12 часов ночи честно эм, блин ну часы я же не могу оттуда достать где где телефон э? ну, короче неважно и знаете какое время время спать спокойной ночи А по правде время. Хоррор игры в Finance 4. Мы всегда начинаем с 12 часов ночи играть. Ночь, а 12 часов ночи давайте играть. Кстати, я снимаю в тот же самый день, который я и снял в прошлый выпуск. Ну, выложу я их-то, конечно, в другой день. Мне это уже много раз бывало. Просто видео быстро, быстро, быстро снимаю. Ой, блин. Я уже думаю, оно вылетело. Мы это сбросим подсказки. Спасибо. Нет, спасибо. Извините, мне не надо. Блин, мне что-то фонарик не засветил раньше контролом. Да блин. Игра просто так сразу как-то развернулась не очень удобно на весь экран. Как-то быть главное аккуратным. Теперь надо хорошо прислушиваться, делать громкость норм. Главное не обосраться. Ну, если я пройду ночь, то я буду снимать всегда по одному, по одной ночи в выпуске. И ни в каком случае две ночи в одном выпуске снимать я не буду. И не мечтайте, то что я же, наверное, я уверен, что я один раз здесь все же проиграю. Хотя я не хочу проигрывать, то что э, как э, уже косну клонит я могу уснуть во время игры. Спят усталые игрушки, книжки спят. Оди <связь> Представлю. Зашибись. Уснул во время съемок. <связь> ты, почес ты почесал спинку во время съемок? Еще скажи, что покнул во время съемок. А где аплодисменты? Уже я не понимаю, как нам спасаться от монстров хорошо, если их там в дверном проеме увидел. Ой, как, ну, по коридору. Как бы, если, когда мы закрываем дверь, это как-то плоховато помогает. Потому что все равно как бы к нам тогда Бони прорвался а, тут наверное они дышат еле еле еле о опять Пасхалочка сработала на телефоне Гая вот это наверное оно все в этом роботе этот робот он сожрал телефон Гая выплюнь все я проиграл мне кажется, я там впереди Фокси видел. А, нет. Стойте, я назад вообще не смотрел. А, ничего не изменилось. Да что же такое? и Фредди очень редко у меня что-то вылазит а это как-то меня настораживает так второй час ну я может быть мы и в этом выпуске сразу же с первого раза пройдем ну, мне конечно хочется с первого раза то что как-то быстрее хочется мне уже страшно просто немного потому что 12 часов ночи стойте а как я уснул все держи дверь держи держи, держи, держи держи, держи И отпускай я не знаю сколько мы долго ее будем держать, но все, теперь мне страшно а? я хотел проверить, ушел ты говню я думаю, я с первой ночи буду очень много мучиться, когда была демо-версия, я прошел первую ночь. А тут я сразу же не могу пройти, хотя я тогда два раза умер, ну, проиграл, то есть, как умер. Что-то со сложностью тут переборщили, или это -то... как то Как-то Боню у нас тогда в 4 часа появился... Ну, наверное, надо чаще всего светить, и они тогда редче там будут появляться. Я, я лично так думаю, потому что вот с мишками, вот эти мишки, они раньше в демо-версии, они у меня прям толпами на этой кровати были. Спали, отдыхали, прям толпой, потому что я долго туда не светил. А когда я много раз туда светил, ну, или я еще лично здесь только много раз светил, там они, ой, как редко идут. В общем, там, где Бонни, мы будем много раз чтобы он не пришел хотя бы два раза. Вот так, помигали, и все. Помигали, и хватит, достаточно. Так, я не знаю, как бы даже сильно ли я испугался, либо нет. Кстати, я все видео, какие я монтирую, я их монтирую сразу же за один день. Ну, Спарта Ремикс, вот это в прошлом выпуске, что я по приколу сделал, вот это со скримерами... Кстати, с кексиком как-то не очень, наверное, я заметил. Получилось хорошо. Ну ничего. Если видео будет уже больше десяти минут, я еще один раз проиграю. Будем. А, блин, надо, блин. Так, свети часто. Стой, мы ну, вообще вперед туда к шкафу не ишли. Свети туда. Я слышал, как кто-то ходит, железный, железный человек. его друзья прям весь мало марвел будет меня встречать ну я не хочу еще встречаться с аниматроника я вообще когда прошел первую ночь тогда я кстати вообще э, аниматроников никого не увидел кроме из маленьких фредди трех. Я, кроме больше них, никого не увидел. Все, была пустота в дверях, никого в шкафу. Дурак! Ни... Так, все, влево надо светить. Спят усталые. Я проснулся, сел в порядке. Посветили? Я даже не знаю, было ли вели... там бони? Надо светить очень тщательно, чтобы не проходили. Кстати, вот это то, что я голову нагинаю, это я просто прислушаюсь. Дышит ли там аниматроник? Потому что аниматроники еще дышать умеют. Что за бред? Разве не матроники должны? Робот, целый робот дышит. Это немножко странно. Не, ну не прям, что о господи, что за жуть. Ну так просто как-то немножко странно. Ну, ладно, это всего лишь игра. В играх все возможно. Даже бегающий человек с трусами на голове. Да даже такой, прикиньте. Блин, я боюсь, что Кексика меня опять нападет. Надо много вот светить, и они вообще приходить не будут. Не приходите. Вот, вот давно на Фредди не светило, они пришли. На, значит, да, фонарик в, от них помогает. Так, я буду чаще всего к Бони светить, так как он э, 100% лучше всех приходит. Так, надо немножко к Фокси подойти опять робот э, опять телефон гай из желудка робота говорит спасите ну это я так по правде может быть не спасите может даже сдредсти или до свидания так четвертый час не тупим не тупим не тупим так сейчас фокси может напрыгнуть скоро в шкаф пойдем Блин, что делать, что делать? На меня нападет он. Я слышал дыхание. Фиг тебе, вот дуля. Мы тебя не впустим. Мне сказали знакомым, дверь не открывай. О, она даже ушел. Ой, блин, Мишка уже полностью сел. Наверное, испугался нашего малыша. И обкакался и не встал. Но потом все же, когда он малыша увидел, он как миленький улетел от страха. Держи, держи. Не отпускай, не отпускай, не отпускай. Уже пятый час, мы можем продержаться. Ну, надо потерпеть еще. Так, Мишки, не надо вряд встряивать. Ладно, пока ненадолго надолго рискну. Так, все, и держу. Их тебе не открою. Он ушел. Да, он ушел. Пошли нафиг. Вы мне тут сто лет не нужны. Наконец-то. Шесть часов. А у меня 12. Сломанный будильник. Ченим! Четыре дня до вечеринки. Да какой же вечеринки? Вечеринки, да какой же вечеринки? открылась. Надо же. Фокси все без головы. Значит, пойдем искать голову Фокси. Ой, Мишка, а ты паркурист. Как ты туда залез? Ладно, пойдемте. Э. это Мангл? Что? А Что мы ее в самой игре не видели? Ай, мы подошли к Мишке, и сейчас он сейчас нас убьет. Ну нет, а он нас не убил. Мишка, Мишка, иди сюда. Я боюсь тебя, отойди от меня, существует. На Сибсадов уже мне похоже Только телек не там, где надо стоит Дай мне тощить, я хочу... напугали, бедное дитё это дыма оказалось или нет нет я помню это нам надо светить на плюш трапа чтобы он на нас не напал чтобы он не был на этом крестике если он будет на этом крестике он такой и надо чтобы отчет времени со ста секунд прошел но мне хочется чтобы он хотя бы встал со стульчика вы видели, он дернулся. Ах ты ж хотел уйти от меня, удрать хотел. Я тебя даже в туалет не отпущу. Ты ну, что ж пена чешется? У меня уже второй раз. А, кстати, мне хочется, чтобы вообще где-то на стульчике не было. А, он не отошел? Что? Какое небо! Какое красивое небо! Четыре звезды! А чё четыре, ну? То Бет? Второе Бет? Вторая кровать, то есть? Это что, мы на второй какой-то кровати? И это, наверное... Кстати, кровать двухспальная. Ой. Ну, это уже в следующем серии, не надо, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сам Рома. всем пока. все мне страшно, уже кто-то шелестел тут. Пока!